Доброе утро, друзья! С вами Зажигалочка. У нас раннее утро, очень красивый рассвет. Я проснулась в 4 утра от того, что появился оранжевый свет в окне. Вскочила и решила, что надо идти встречать рассвет. Кажется, что утро 4 утра в это время года в Латвии самое прекрасное. Сейчас птицы поют уже, луга все цветущие. И вот такой прекраснейший рассвет. Солнца. это э, несколько дней э, комарик летает <смех> несколько дней до Иванова дня осталось практически две ночи и мы собираемся эту ночь конечно же не спать проводить в соответствии с латышскими традициями и сделать обязательно новое видео но вот такая красивая природа уникальная природа просто здесь в это время года и вот мы здесь с мигом встречаем прекраснейший рассвет Цветут разные травы, поют птицы два дня, по-моему, до Иванова дня, до Лейго праздника. Ник притянул еще нам чашки кофе, то есть полное наслаждение. Утро прекраснейшее. Рассвет, солнца сегодня утром. Четыре утра, несколько минут после четырех. Я нахожусь недалеко от нашего деревенского дома. И вот смотрите, какое чудо. Поют птицы, цветут ромашки на полях. Вообще цветут все цветы сейчас перед Ивановым днем. Просто природа, это одно восхищение, как вы видите. Можно идти вокруг и смотреть на этот... Прекраснейший рассвет. Мы с Миком вылезли встречать рассвет сегодня утром. Посмотрите, какая красота. Это 4 утра. Доброе утро. Птицы поют, птички поют, цветочки цветут, светло. Одно наслаждение. И он притянул нам чашки кофе. Мы уже пьем кофе. И он, да, он любит уплетать латвийские растения, которые полны витаминов в это время года. Утренний кофе на латвийском рассвете. Мик собирает, по-моему, листики одуванчиков. Он прочитал, что они очень полезные. И скоро в Латвии не будет одуванчиков, потому что Мик их всех съест. Что-то там еще вытянул. Аду... Одуванчики одуванчики, эко-салаты уплетают постоянно их. Что, будешь есть, что ли? Are you going to eat? Of course. О, сейчас очистит от конечно, от, от этих. Ну-ка. My morning salad. <laughs> а, а я мне притянул чашку кофе на дорогу прямо, недалеко от нашего дома. Мы вылезли из спальни в 4 часа утра, увидели солнышко встающем. Вот смотрите, какой там рассвет за нами. Уже, уже скоро солнышко появится. Вон там. Вон там. Oh, вот God. такой красивый рассвет. <laughs> да. Птицы поют, солнце светит. Красота. Ну, салат. Не надо будет завтра готовить. Ммм. Это слишком Wow. <laughs> uh, our house in lake near the lake. Madras were in bloom. That's how the house got its name. Mm. Yeah, those are madars. Мик mm -hmm. записал утреннее пение птиц на телефон. Выезжайте на природу, друзья, проводите время на свежем воздухе, наслаждайтесь жизнью. Следите за моим каналом, подписывайтесь, кликайте лайк и путешествуйте вместе с нами. Ваша зажигалочка.